всем добрый день все сказанное на канале является личной фантазией автора не имеет отношения к реальности кроме принципиальных моральных тем и очевидной математики я благодарна всем кто защищает Украину и сейчас у нас электричество почти все время вот сейчас отключение я записываю ролик записываю на аккумуляторе, картинки также подготовила. Вы знаете, что зимние праздники, вот они начинаются, у них разная история, вот оно, солнцестояние, это астрономическая дата, вот они, две даты Рождества, вот Новый год, и, разумеется, в эти дни, несмотря ни на какие события извне, в эти дни, конечно же, тянет на так называемые зимние темы. И среди прочих зимних тем календарь, как это все получилось, как это все произошло, в этом календаре присутствует э, тот самый двуликий Янус. Я не думаю, что в нашем мире есть что-то от просто така, и целая планета, целая планета празднует 1 января, там же проводы старого года и встреча нового года. Взгляд, обращенный назад и взгляд, обращенный вперед. Двуликий Янус – это кто-то, кто реально присутствует в нашей даже сегодняшней истории. Разумеется, любопытно, почему две даты Рождества так разошлись в своих версиях, почему они в целом коррелируют, но почему-то не совпадают точно с зимним солнцестоянием, как вообще получился такой странный календарь. Посмотрите на количество дней в каждом месяце, и как, по какой последовательности это идет. И станет очевидно, что... Вот когда психологи некоторые советуют выйти из зоны комфорта, вот выйди из зоны комфорта. Этот календарь составлялся именно так, чтобы все, кто им пользуется, вышли из зоны комфорта. Это очень тяжело считать, это в уме невозможно посчитать. Поэтому календарик карманный или календарь на стене ⁇ это наши обычные атрибуты то 30 дней, то 31, все это не совпадает с 7-дневной неделей. И эти даты почему-то в упор это не совпадают с астрономическими датами. А кто назначил первые числа вот именно так, как назначил? Автор одного канала, она как-то упомянула смежную тему, у нее получился интересный подсчет по календарю. И меня заинтересовало, как посовпадали числа именно границы знаков зодиака. И сегодня вот эти 30, 31, 28, 29 выглядят хаотично. А действительно ли это, вот эти все искажения календаря, если это искажения, происходят хаотично? Почему так совпали вот эти вот суммы границы знаков зодиака? Почему 12? Ведь посмотрите, как было бы удобно. Если бы месяц длился 28 дней, то получилось бы 13 месяцев, которые вместе составили бы 364 дня. И один или два дня, там, в зависимости от высокостного, можно было бы приплюсовать к последнему месяцу, и было бы 13 знаков, и было бы очень удобно. На начало каждого месяца приходилось бы на начало недели, а конец на завершение. Но так не сделали. Дальше, если уж говорить о цикле 12, который похож на градусную разметку, то же самое, 30 дней умноженное на цикл 12, дал бы 360. И 5-6 дней можно было бы в первый или в последний месяц, или какой-то средний плюсовать, отнимать, но это было бы удобно для счета. Кто-то сделал этот календарь стрессовым, просто стрессовым. Даже люди, которые умеют и любят считать, испытывают нервы, когда просчитывают, на какой там день приходятся какие то выходные в таком-то месяце. А между тем, в стиле канала мы замечаем, мы замечаем, что мы замечаем числа 30 и 31. 30 и 31 числа козла и осла. По версии автора канала их можно так ассоциировать, потому что в каплоидном наборе у козы, у козла 30 хромосом, у осла и ослицы 31. 31 и у нас... Как на ладони, такой календарь. И кто-то специально отсортировал дни, даже отобрав два дня. Откровенно отобрав два дня у февраля, специально распределил дни так, чтобы, так сказать, о месяцев было больше, чем козлиных. Прямо у нас на глазах. Далее, у нас немного в животных в природе, у которых глаз кирпичиком. Что интересно, это козлы и это ослы. И третье животное на всей планете, у которого глаз кирпичиком, это осьминог. И у осьминога 28 хромосом в диплоидном наборе. У нас буквально гороскоп на... Ой, я сказала гороскоп. У нас календарь действительно глаз кирпичиком. Я задаюсь вопросом, действительно ли те, кто назначали эти даты, ориентировались на ДНК вот таких животных, как осьминог. Могли ли они, в принципе, об этом знать? Но совпало интересно. Всего трое животных в природе имеют глаз кирпичиком, и их числа представлены в календаре. Совпадение? Ну, наверное, да. Далее, я помню... Кажется, что все это все-таки случайность. И козлы и ослы представлены в Новом Завете, где козлам, козлы названы нечистым животным, а ослам дается шанс. Это кажется пока что случайностью. Вспоминаю дразнилку. Это еще старый стишок, очень старый, не знаю его давности. Дразнилка колыбельная. Спокойной вам ночи, приятного сна. Желаю увидеть козла и осла. Козла до полночи, осла до утра, спокойной вам ночи, приятного сна. Тогда, когда я услышал этот стишок, он мне казался чьим-то баловством, а сейчас я просто достраиваю, достраиваю его в общую канву. 30 и 31. Напоминаю, с чем ассоциировано число тридцать. 30. 30 слов элочки людоедки 30 церебряников как предательство, 30 этапов создания Вселенной, мира, в котором заложена поломка. Ну это, все, это версия, но такая вот есть версия. 30 хромосом у гидры, у вот этого животного микроскопического, которое живет в водоемах, 30 хромосом. Ну и число козла нечистого животного. Я, к сожалению, не могу вспомнить такую же обширную подборку по числу 31. Если вы такую вспомните, то, пожалуйста, говорите. Все, все совпоставленное вместе мне выглядит не случайным, как и глаз кирпичиком. Да, я сейчас ушла в тему животных и ДНК животных. Так получилось, что исследуя числа и вот это все, у меня получается такое интересное в мире животных, такой красочный животный мир. На самом деле календарь тесно ассоциирован с математикой, с физикой и с градусной разметкой нашего неба. Он ассоциирован с небесными координатами. Почему-то не совпадает старый и новый стиль. Ну ладно, здесь можно на что-то списать. Почему-то не совпадает с астрологическими знаками зодиака. А почему бы не назначить по астрономическим датам. Вот такая путаница поверх путаницы. Кто-то ее сделал. Почему-то дни имеют такую... Продолжительность в году, количество дней, чтобы каждый пользователь, кто к ним прибегает и пытается посчитать, чтобы он испытывал максимум сложностей. Это действительно непросто посчитать начало недели или выходных другого месяца. Это же не совпадает с неделей, почему-то не совпадает с лунным циклом, который лишь условно равен одному месяцу. Хотя вот эти деления у нас названы месяцами, буквально месяц, то есть Луна. То ли, то ли перед нами тщательно продуманный беспорядок, то ли это очень интересная тема. Ведь действительно любопытно, почему числа назначены именно так, и они не совпадают с фактическими знаками Зодиака, с градусной разметкой. А кто их такими назначил? Знаки Зодиака ориентированы по галактике Андромеда я так полагаю, на эту же дату при, приходится равноденствие. И мы могли бы ориентировать по центру нашей галактики или по галактике Андромеда, или по равноденствиям. Но кто-то сместил числа так, что они не начинаются с началом равноденствия, с первых чисел. Почему? Было бы удобно. А кто их назначил такими? Было ли так всегда? Официальная история говорит, что в 1500 в 50-каком-то году, в общем, полторы сотни лет до нашей эры, был создан календарь, подобный текущему. Юлианский календарь был создан примерно сто лет спустя. Он ориентировался на изучение римского ученого, который исследовал египетские открытия в теме календаря, египетские наблюдения. То есть перед нами Египет, а ввел юлианский календарь спустя полторы тысячи лет и даже больше, ввел его назад-обратно римский папа. Если официальная история верна, то уже тогда, полторы сотни лет до нашей эры, числа календаря по каким-то причинам были смещены относительно равноденствий, потому что равноденствие приходилось на 25 марта, сегодня 22 второе Тогда на 25-е. Я еще не просчитывала, насколько вероятно это совпадает с вращением прецессии. Все-таки 2000 лет прошло, и действительно могла, могли сместиться эти параметры. То есть уже тогда, получается, больше 2000 лет назад первые числа месяцев не совпадали ни с прецессией, ни с центром галактики. Нашей галактики, ни с Андромедой. То есть первый вопрос, который я, на который я надеюсь получить ответ в будущем. Почему так сместились первые числа? И почему это такое э, значимое смещение, что его сохраняют больше двух тысяч лет? Это же просто даже неудобно. Исторически сложилось, э, нам так говорят, для нас сегодня это уже недостаточный ответ, правда? Второй вопрос, который почему-то никто не задает, но дата центра галактики на границе Стрельца и Змееносца, астрологически это на границе Скорпиона и Стрельца, астрономически Стрельца и змеиносца это центр галактики. Мне не верится, чтобы древние люди не отмечали эту дату. Но мы нигде не находим значимых праздников такого плана. Я бы для себя подумала бы, что логично Новый год начинать именно оттуда, в центр галактики все-таки, или ориентируясь по равноденствиям. Кстати, весеннее равноденствие было именно началом года, как раз в Древнем Риме. Как это все получилось и на что влияет. Вы знаете, я исследую мир через иногда через клипы, Популярные клипы, и в одном клипе было число 364 почему-то. Я допускаю, что когда-то было в году 364 дня, я не нашла, как еще расшифровать эти кубики в машине. И вы, может быть, помните, в мультфильме Кинзадза по анализу волоса определили звездную систему и планету. Это лишь фантастика, это лишь фантастика. И был ли там код именно географии этого места? Или в генетике заложены вот эти циклы, годовые, суточные, под которые написана генетика? Пока что вопросы без ответа. Я жду вашей ассоциации по указанным числам тридцать один, тридцать два. 31, 30 и 28. Высокосный год 29 дней в феврале. Напомню, 29 было найдено в гематрии гидра. Самое большое созвездие на нашем небе. А 29-й элемент в таблице Менделеева ⁇ медь. Созвучно с медуза Гаргона. Ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь. До новых встреч!